Есть некие, некие стихии, которые исключают определенные эффекты. Ну, например, на стихии Земля здоровье есть, а денег нет. Никогда. Причем. На стихии вода, отношения есть, а здоровье, например, нет. Никогда. Увидев это, мы должны будем проанализировать подобное качество и прежде всего вспомнить, особенно если есть из чего вспоминать. Вот те ситуации, когда ты был здоров, это было голодное студенчество. Да? Вот, ну, совсем, жрать было нечего совсем. Но при этом, при всем ты был здоров, как бы, коммуникация была, и, и счастье было, и удача была, и все это отражено, все эти эффекты есть, кроме денег. Земля деньги не поддерживает, а то все остальное очень хорошо. И это действительно было в опыте. Ломать это обстоятельство не надо. Хуже, если вы будете внедрять в себе другие алгоритмы, которые будут предполагать иное. Просто надо этим эффектом пользоваться и понимать, что есть вещи, взаимоисключающие в вашем случае, например, здоровье и деньги. Вещи взаимоисключающие. Это не значит, что у вас не будет никогда денег, если вы отдаете предпочтение здоровью, или не будет никогда Здоровье, если вы отдаете предпочтение деньгам. Вы просто должны уметь ловко манипулировать включенностью в те или иные стихийные пространства и не находиться ни в том, ни в другом больше, чем вам положено там быть для достижения эффекта. Взял деньги, отвалил. Взял деньги, отвалил. Лучше быть здоровым, но бедным. Правда? чем богатым, но больным. Поэтому здесь при такой, например, комбинации вы должны сразу понимать себе, что у вас никогда не будет стабильного постоянного дохода, всегда только разовые вспрыски. Взял крупную сумму, все, сразу ушел с поля. Восстанавливаю здоровье после такого погружения. Да? Это вот, например, при комбинации взаимоисключения здоровья-деньги, и вы должны это увидеть. Что еще, какие у вас еще взаимоисключающие комбинации, например, да, там семья и удача, например. Как пример, я говорю от головы, да, от балды совершенно, семья и удача. Если есть у меня семья, мне заканчивается удача, а если есть у меня удачливость, то, скорее всего, у меня с семьей и с отношениями будет что-то не то. То есть интересная жизнь, хорошие путешествия, там какие-то какая-то еще включенность, но при этом все, семья разваливается. Или, например, семья и, ну, например, это тоже здоровье. Вот видно, что в семье Стихия стихии, например, огня есть, а в здоровье стихии огня нет. Поэтому у меня семья, как только у меня начинается семья и отношения, всегда связано с, например, с ухудшением здоровья. Всегда. Такие случаи бывают. А хорошее здоровье, оно всегда рвет отношения с окружающими людьми. То есть нарушается отношения личные, рвется семья, семейные отношение и так далее. Это условия существования стихий. И поверьте, эти условия изменять не надо. Их надо использовать. Потому что они даны такими вам не напрасно. Это вшитое качество. Например, учиться вы будете только, вам показывает система, да, учиться вы будете хорошо, только если у вас, например, не будет денег и не будет семьи. Вот отсутствует стихия, ответственная за обучение. Там, где находится семья и там, где находятся деньги. И это будет условием вашего эффективного обучения, потому что как только у вас появится и то, и другое, вы должны забыть прочего. Видите эту взаимосвязь и проанализировать всю свою собственную жизнь, увидеть реальные тому подтверждения. И если вы свою карту сделали правильно, вы эту всю схему, увидите в своем прошлом, а могут, две стихии бороться за могут, но все равно какая-то будет всегда побеждать. И вполне вероятно, что эффект вы будете получать именно тогда, когда они борются, а не тогда, когда какая-то победила. Да? Здесь тоже нужно будет это исследовать. И это будем мы исследовать на каждом последующем занятии. Но всегда вы держите перед глазами вот эту карту, погружаясь в то или иное пространство, в земное ли, в огненное ли, Водное или воздушное или. Вы всегда должны быть готовы получать или не получать какие-то эффекты. И услышьте меня, пожалуйста. Это не надо изменять. Можно. Но только путем ломки своей собственной природы. Лучше научиться маневрировать в этих пространствах, хватая результаты тогда, когда они реально нужны. Когда они реально нужны. А для этого вы должны понимать, что во всех этих эффектах должны быть предпочтения. Но, ну, например, не нужна вам всегда удача. Ну зачем вам удача, если вы, например, сейчас сидите дома? Можно исключить стихию, отвечающую за удачу? Можно, но зато получить другой эффект, который вам сейчас в большей степени нужен. По приоритетности эффектов, которые перед вами, у вас сейчас, например, сложное финансовое положение, да, значит, можно немножко презреть все остальное, если это важно. И вы понимаете, что у вас действительно уже начинаются финансовые обязательства и долговые обязательства такие, что их уже дальше нельзя запускать. Значит, надо включиться в состояние денег, получить эти деньги, закрыть эти обязательства и выходить из них. Это требует осмысления. И помните, люди, невозможно объять необъятное, нельзя получить все сразу за одни и те же деньги. Всегда чем-то придется жертвовать. И мы с вами на пятом курсе это обсуждали, много потратили на это времени. Чем-то всегда приходится жертвовать. Для вас какой-то эффект будет главным, какой-то второстепенным, значит, соответственно, и жертвовать чем-то придется. Но стихии, которые проявлены в вашем сознании как главные и будут стоять на первом месте, они будут говорить, что для вашей кармической, возможно, задачи именно эти эффекты получать стабильно в жизни являются очень важным правилом и установкой жизненной. То есть вы должны добиться стабильного получения эффекта по тем пунктам, которые абсолютно сопряжены с большим количеством стихий. Вот почему-то так. И поверьте, стихии невозможно, но это не, они не программируются. Да. И это, и это говорит о том, что это и есть ваша кармическая предпосылка. Кто там что говорит о том, что Земля хорошо, воздух плохо, или там наоборот, воздух хорошо, Земля плохо, вы никого не слушаете. Никого не слушаете. Каждая стихия несет свое, и для каждого свое, и для каждой касты свое, и для каждого направления свое, и для каждого вида магии свое. Каждая стихия нужна для чего-то. Да? И хорошо или плохо, мы всегда можем сказать на сравнении с чем-то. Не надо себя ни с кем сравнивать, и тогда не придется анализировать себя с неправильной позиции. Проанализировать взаимоисключающие эффекты, которые вам показывают стихии. И понимать в своем сознании, почему, какой кармической задачей это вас двигает. А потом задаться себе вопросом, почему так в моем случае. К чему это двигает? Какой сверхзадачи? Какой кармической задачи меня это двигает? Ведь не просто так вот такое вот внутреннее, глобальное, природное программирование. Значит, я на этом стихийном сочетании и на таких стихийных эффектах должен добиться чего-то определенного. Что-то понять, например, чего никак невозможно понять в сытом состоянии. Да, там в состоянии хорошей коммуникации, а только в состоянии одиночества это можно понять. Да, то есть какие взаимоисключающие вещи. Конечно, это покажет вам ваша доминантная стихия, если она проявлена по очень многим эффектам, это говорит о том, что эти эффекты от вас ожидаемы, иначе не одарила бы вас стихия своим присутствием так сильно. Значит эти эффекты от вас ожидаемы, вы должны сконцентрироваться именно на этих задачах. Подумайте, проанализируйте. Такая таблица требует достаточно большого анализа. И если вам это интересно, если вы действительно будете развивать себя в магическом ключе, а не в обычном прикладном, то вы увлечетесь этим анализом и вопросы исследований станут для вас такими же интересными, как и многое другое в вашей жизни, что вызывало интерес раньше. Магические исследования станут основной задачей вашей жизни, а это значит, что мы с вами найдем общий язык в дальнейшем. Но просто пока проанализируйте сегодняшний момент, то есть сегодня ваша специфика сознания заточена для того, чтобы брать вот эти результаты. Почему вы их не берете? Что-то внутри вас сопротивляется, значит, если вы отпускаете сопротивление, эффекты получаются сразу. А потом вы будете, конечно же, учиться манипулировать в этом мире, понимая, что можно взять другой эффект, который тебе по сути противопоказан, ну вот так надо, ну вот очень сильно надо, но очень быстро и очень незаметно, и лучше чужими руками, чтобы не светиться и так далее. Но это мы будем учиться в дальнейшем.